Приветствую всех. Меня зовут Александр. Я генеральный директор компании Light, Light Solutions. Вот по окончанию массового собеседования конкурсного могу сказать следующее. Я вспоминаю период компании непростой, март, апрель и май, когда пришлось набирать много народу и пришлось ну, до 50 человек наверное, самому прозвонить, прособеседовать каким-то образом, потратить на это много своей жизни, своего личного ресурса. И вот сейчас, после трех часов, я думаю, нафига мне все нужно было? Когда можно было просто, просто взять и три часа с Александром Олешкой это сделать? Мы набрали пять человек. Мы планировали набрать три, но в принципе было пять хороших ребят. Меня зачастую обвиняют в демократичности и в каком-то мягком отношении к некоторым людям. Но вот собеседование с Александром я помогло взглянуть с другой стороны, в принципе, на сами собеседования, Когда ну, нужно где-то на людей продавить, причем на людей, с которыми ты планируешь дальше жить и работать, к чему, может быть, мы где-то не привыкли. И это имеет свой результат. Я не могу сказать, что мы прям все вышли счастливыми в но большинство людей прям с такими сияющими глазами были. И это было удивительно, что как бы не мы за ними бегаем, да, уговариваем их, там упрашиваем, ты классный менеджер, хочу, чтобы у меня завтра работал. Хотя в начале собеседования были такие мысли, когда мы первых людей видели, казалось, все, все, зачем это собеседование, нужно брать сейчас, договариваться уже, пусть они завтра выходит работать. Нет, вот эту вот паузу нужно было, чтобы Александр подраконил, скажем так. Я надеюсь, люди, которые будут работать, не увидят это видео, да, потому что эта штука имела эффект. Я, с другой стороны, взглянул на собеседование, мне это тоже помогло для себя.